Приветствую вас, уважаемые водолейчики! Сегодня мы будем смотреть, что будет происходить в период с 14-го, с 15 декабря по 7 января. Именно в это время Венера будет двигаться по Стрельцу. Для вас это дом Дружбы. Это ваш дом, потому что вы как раз управляете дружбой, общением с большими коллективами, взаимодействием с большими коллективами удаленным также сообщением, это все касается вас. Но, прежде чем приступить к прогнозу, я бы хотела поблагодарить вас за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши отзывы. Я очень рада, очень довольна, что у вас появляется у меня все больше и больше, надеюсь, наше дальнейшая с вами благотворную дружбу. Ну что ж, приступаем. Ну, давайте рассмотрим с вами качество Венеры, которая двигается по стрельцу. Здесь она приобретает оттенки такой идеалистичной Венеры, возвышенной и благородной, может давать любовь к людям издалека. Она здесь очень творческая, она поэтичная. Это из плюсов, кстати, благоприятное также время для поездок далеко, за границу. Но здесь есть нюанс. Есть обратная сторона медали. Она может давать самообманы и иллюзии. Но это все качества могут претерпевать в течение ближайших трех недель ваше как раз, ваше дружеское окружение. Ну, теперь давайте будем более подробно смотреть, чем вы входите в этот период. 14, то есть уже 14 числа вы почувствуете, должны чувствовать прилив сил, очень такое приятное, одухотворенное настроение, 15, -го, 16 -го еще можете ощущать, это будет давать Венера благоприятный аспект к Юпитеру и Сатурну, которые будут находиться в последних градусах Козерога. Слава Богу, слава Богу, что они уже оттуда выходят, и сам по себе этот аспект, он ознаменует уже некое, э, ну... Знаете, некое завершение чего-то в вашей жизни, скованности. Вообще, вот эта вся трочка планет, находясь в Козероге, она для вас была просто невыносимой. Потому что на вас, ну, вы не те люди, для которых важны законы какие-то, устои, бюрократия, вам нужна свобода. А эти планеты, они сдерживали вас, они не давали вам развернуться. И, наконец, наконец-то уже с.. 16, 17 по 19 декабря эти планетки выйдут, благополучно выйдут в первый градус вашего родного водолея. Наконец-то вы расправите плечи, вздохнете полной грудью и будете жить наконец-то настоящей своей полной жизнью, такой, которая вам близка и понятна. И учитывая, что Сатурн, он также является вашим суправителем, то Сатурн вам даст очень много энергии, возможности концентрироваться, возможности добиться чего-то важного, то есть каких-то, знаете, неординарных возможностей найти решение каким-то неординарным, непростым путем, сложным путем, оригинальным. Ну, еще и Юпитер поможет расширить, расширить вашу сферу деятельности и придаст вам здорово оптимизма и уверенности в себе. С 21 декабря Меркурий, планетка общения, войдет в Козерог и будет образовывать до 25 числа благоприятный аспект к Урану. Так, для вас э, Уран будет находиться в зоне коротких поездок, перемещений, договоров. И можно смело утверждать, что... Вы будете более сконцентрированы, более логичны, более рациональны в возможности с кем-то установить очень важные для вас деловые контакты. И поездки также будут приносить большую удачу. Еще, чтобы не пропустить, 20-21 декабря Венера образует благоприятный аспект к Юпитеру и Сатурну. То есть коснется с этими планетками второй раз, чем порадует вас здорово, дарит вас какими-то дарами, то что-то вы получите свыше. И я могу сказать, что вот 21 декабря, 20-21 начинайте, считайте это ну, началом своей удачи эти дни считайте началом своей большой удачи также хотела поправиться период с 21 там, до, до 25 -го, я говорила будет меркурий образует благоприятный аспект кур курану связанным с вашими контактами ну не совсем так здесь не только контакты здесь все-таки больше касается сферы семьи то есть Произойдут благоприятные перемены, касающиеся вашего дома, вашей семьи, ваших родственников. Ну, если они планируют какую-то поездку к вам, то да, она будет и будет очень удачной. Либо вы можете ее запланировать. То есть, также это может коснуться любых связей с недвижимостью, любых операций с недвижимостью. Еще 22-23. Здесь будет достаточно жесткий аспект от Плутона к Марсу. Смотрите, здесь может быть такая ситуация, когда может возникнуть какое-либо ну, крупное, серьезное... Непонимание внутри коллектива. Может быть ссоры с кем-то из своих друзей. Или с кем-то да, из своих друзей. То есть постарайтесь ну, не вступать ни в какие конфликты, если вы этого не хотите. А может быть это будет судьбоносно, этого не избежать. Но вы хотя бы будете знать, почему это произошло. Я сразу хочу сказать, что здесь есть... В вероятность конфликта с человеком, который относится к земной стихии Это либо телец, либо козерог Но дева в меньшей степени тоже может коснуться это и, и мальчиков и девочек касается Просто имейте это в виду Также с 27 по 30 Венера будет образовывать достаточно напряженный аспект К Нептуну Смотрим, где у вас Нептун, за что он у вас отвечает. Это ваша сфера денег. Значит, смотрите, есть шанс захотеть потратить денежку куда-то. Может быть, получить больше, чем вы этого заслуживаете, больше, чем вы заработали. О, ну, будет желание как-то отпустить себя немножко, понежиться в лучах славы, может быть, удовольствия. Но как-то сдражаться будет очень-очень тяжело. Но будьте осторожны. Ну, хотя бы 29-30 накануне, поскольку 30 числа у нас будет полнолуние. И есть риск такого, что, чтобы не испортить себе своим близким настроением перед Новым Годом, хотя бы хотя бы будьте экономны, Хотя у вас в общем и целом, ну, может быть, это просто будут новогодние расходы на подарки. Ну, тогда это все рас, распланировано и в порядке вещей учитывайте сами для себя, что вообще у вас в плане финансов, то будет период очень благоприятный, денег вам будет хватать но старайтесь их контролировать держать под контролем что касается своих своей, своих доходов они у вас будут ровными, постоянными такими, к которым вы привыкли что касается взаимодействия со своим руководством больше всего повезет тем, у кого среди начальников есть женщина, вы знаете, я даже, ну и, скорее всего, что она, если она относится к земным стихиям Козерог, Дева или Телец, то можете ожидать от нее, ну приятных подарков, какие-то сюрпризов, ну может быть некоторых денежных помимо зарплаты, поступлений, ну и также в плане партнерства, если, бы, если вы ну, ожидали, может быть, повышения, может быть, перевода на другую должность, то вот. Тем, кто взаимодействует со своими руководительницами, повезет больше всего. Ну и для девушек-водолеев тоже этот период в плане карьеры будет наиболее удачным, более гармоничным. То есть, знаете, такое вот чувство, что вот как-то карьера вас порадует, вот, ну, какая-то ваша главная цель, которая которой вы стремитесь, она у вас осуществится. Да, так что и здесь, но здесь без хитрости точно не обойдется. И вообще я бы хотела сказать, что главный девиз э, ну, у вас в течение данного периода будет это хит, хитроумность и махинации. В общем-то, вам эти качества будут помогать как никогда. С 31 декабря по 5 января Меркурий будет образовывать благоприятные аспекты к.. К урану, к Урану и и затем еще он соединится с Плутоном. А, ну, это мне нужно будет уже переключить. Вот здесь он соединится с Плутоном на следующий год. Что благоприятно для взаимодействия со своим дружеским окружением и для работы больших коллективов. То есть, в общем-то, начало года обещает быть тоже очень чудесным, очень интересным и наполненным. Но здесь есть один интересный момент. 7 января Мерку... не Меркурий, а Марс поменяет свой знак. И, и из вашего, сейчас скажу, какого дома... Из вашего дома друзей, ой, извините, не друзей, а это ваш дом переездов, контактов, договоров. Он перейдет в дом семьи. И эта сфера станет для вас семьи, недвижимости, то есть эта сфера станет для вас несколько напряженной. Но что ожидает в следующем периоде, это мы посмотрим уже при следующем прогнозе. Пока еще хотелось несколько слов сказать о том, как вы себя будете ощущать. Вам будет очень легко, очень свободно, вам будет легко дышаться, вам будет хотеться, ну, вы будете чувствовать себя обновленными, хочется куда-то ехать, куда-то бежать, что-то делать, не сидеть на месте. В общем-то, душа жаждет и перемен в жизни. Что касается семейных взаимоотношений, здесь все стабильно, без изменений. Те, кто в союзе, то здесь у вас все будет четко сохраняться по иерархии. Как вы себе спланировали все, так оно у вас и будет. Если вы планируете куда-то поездочку, то наполне будет успешной и приятной для вас. Ну, совместно имеется в виду. Что касается любовных дел, здесь, знаете, как-то так интересно у вас складывается, как будто бы возле вас будет человек, который будет пытаться найти правильный ключик, подобрать ключик к вашему сердцу. И этот человек будет к вам с серьезными намерениями идти. Но вы как-то или не будете ему достаточно доверять, или будете его испытывать. Но он будет абсолютно искренен. Совет от Оракула. То, над чем вы трудитесь уже долгое время, наконец-то даст вам благоприятный результат и будет оплачено. Надо только еще немного поработать настойчиво и добросовестно, тогда вскоре можно рассчитывать на высокую оценку и признание. Смелые и решительные действия сейчас гораздо более благоприятны, чем бездеятельные в ожидании. Положитесь на свой здравый смысл и интуицию, и тогда желание ваше наверняка исполнится. Идеи, которые в данный момент обдумываете, скорее всего, принесут успех в финансовом смысле. Удачи вам!